Дорогие мои, меня зовут Радагаст, и этот выпуск мне хотелось бы посвятить методам работы с шаблонами. Шаблоны, клише, трупы, как хотите, называйте, но это некие элементы жанра, вроде дракона, который похищает невинную девушку, чтобы ее потом из башни герой спасал. Или там традиция супергероев объединяться в кружки и братство разной степени злобности. Или то, что у дворфов есть бороды, а у эльфов есть уши. Такие шаблоны появляются иногда постепенно, иногда внезапно и одномоментно, когда кто-то их использует и получается хорошо, либо когда их используют просто много раз. Скажем, ну вот начало модуля про «сидите вы в таверне и подходит к вам квестодатель». Это шаблонное начало, оно избито, оно банально, но оно вполне работает, потому что и объясняет, как партия вот дошла до жизни такой, зачем они поперлись в подземелье, или стали защищать караван, или искать пропавшего кота, или что там они еще делают. Есть несколько способов его использовать. Либо честно, либо там ставя с ног на голову, осмысливая заново, поворачивая каким-то э, особым боком. Э, вот скажем, фестивальные модули и прочие ваншоты я люблю начинать сразу с движухи. Не вот вы сидите в таверне и к вам подходит и может вы пойдете, может не пойдете, а вот вы уже там убегаете в катакомбах над бешеного крокодила и думаете, эх, не буду в следующий раз квесты по пьяни брать. Шаблон использован, но не так, как он был задан изначально. Но об этом как-нибудь в другой раз будет выпуск, ну, возможно, и на следующей неделе сразу, если вам этот выпуск э, зайдет, чтобы там сильно не откладывать. Но сегодня, а собственно, вот конструирование и использование этих э, шаблонов получится все равно довольно э, сложновато. Но я думаю, что мы с вами справимся. Есть четверка разных подходов к тому, что вы можете делать вот с самой структурой такого шаблона. Подход номер один – конструкция. Мы знаем четко, чего хотим, и это целиком добавляем. Ну или там по частям добавляем, но какие-то сознательные шаги делаем для того, чтобы дойти до того, от того места, где мы находимся, до того места, где шаблон проявится или где он будет завершен. Вот, скажем, мне нравятся дварфы. И вот, скажем, я сижу и делаю новый сеттинг. И в этом сеттинге там, ну скажем, злуская мифология используется, так что не совсем стандартно. И бесконечно там плоский ландшафт, степь до да степь кругу. И два солнца, зеленое и синее. И, ну, неважно. И вот так как мне нравятся дворфы, я беру шаблон дворфовости и его ввожу. Вот так вот открытым текстом и записываю. Живут, мол, тут под землей ункулункул. -ункул». Ростом они пониже человеком, косая осаживание не в плечах, носят они бороды, дерутся с секирами, машут кирками, поют печальные песни про холодные туманные горы, из которых они родом, и воюют они с Номбухулваны. И себе там пометочку делаю, чтобы когда я дошел до Номбухулваны, я их записал там как гоблинов или орков. Все, конструкция шаблона успешно завершается. Я его взял и вплел в свой сеттинг. У зулусов такого не было, ну да, проблему зулусов мастера не волнуют, но у нас они будут. Они не называются дворфами, но как бы название в общем-то не строго в данном случае связано с шаблоном. Во многих сеттингах они там гномы или цверги или еще что-нибудь такое. И слово «ункулункулу» вообще как бы больше соответствует вот выбранной зулусской тематике. Но любой игрок, знакомый с концепцией дворфизма-талкинизма, ее здесь узнает, и если у него будет желание поиграть Дварфом, он заявит персонажа ункул, ункул Если бы мы брали другой шаблон, скажем там, похищенную драконом Деву, то его конструкция включала бы в том числе вплетание его компонент э, в общий сюжет. То есть, кто у нас будет драконом. Если партия, скажем там, четвертого уровня, можно взять шестой уровень опасности, взять Виверну. Ну, она похожа на дракона, она вполне способна делать все, что э, нам здесь нужно. Кто будет девой? Ну, скажем, дочка местного дракона. Или жена, или бабушка. Для конструкции это не так важно. Но просто мы с, с вами знаем, что если э, конструкция будет завершена, то нам еще там дальше сюжет плести. Поэтому мы здесь выбираем кого-то, за кого или партия сама вступится, или кто-то другой вступится за них и мотивирует партию на это дело. Осталось сделать башню, в которой ее заточат, и все, в общем-то, конструкция завершена на этом. Вот, скажем, сеттинг «Эберон». Он почти полностью состоит из конструкций, То есть конструкты там тоже есть, я в курсе, но отношение дизайнеров именно этого сеттинга к шаблонам почти всегда сводится к конструкции. Такая вот у сеттинга парадигма, такой взгляд. Если что-то где-то дын-дышное было опубликовано, это можно найти или использовать в «Эбероне». Там есть несколько своих идей, там есть какие-то особенности, небольшие поправки, но поправки именно небольшие. В основном все будет вот точно как написано в каком-то другом месте. Так оно и здесь будет работать. Когда делается экранизация книги, тоже фанаты ждут не полета фантазии, продюсеров и прочей телевизионной мафии. На этот полет они как раз ругаться будут. Они ждут конструкции. Если были в книжке там Айседай или Шайхулуды, значит они должны быть введены именно так, зваться именно так и выглядеть именно так. Проблемы начинаются, когда в книге были эльфы, а в фильмы их делают неграми. Это очень хорошая идея, это, это гениальный кастинг, это визуализация расы, но конструкцией это не является, поэтому вызывает отторжение у фанатской базы. Мы используем конструкцию, когда у нас есть цель, и мы хотим этой цели добиться. В этом случае портить ничего не надо. Оригинальности тоже как бы э, за столом она появится просто потому, что вы никогда в это еще не играли. За ней гнаться не нужно. Если игрок хочет быть дворфом, потому что ему нравится быть мужиком с топором, то... Дайте ему этот шанс, если вы начнете рассказывать, что вот знаешь, как бы э, у меня вот есть такие вот э, дварфы, и они э, слепые, немые, гомосексуальные, жрут камень, и у них утром начинают расти рога, потом ветвятся весь день, и потом отпадают к ночи. Это вполне все рабочие идеи, но они уводят вас от конструкции, а значит есть весьма заметный шанс того, что игрок послушает вас и скажет «Знаешь, ну их твоих этих дварфов, дай мне обычного такого мужика, просто чтобы борода у него была побольше и топор, а дварфами сам играет». Вот. И что этот игрок сделал? Ну то есть он, да, он наплевал на ваше художество, это да, но кроме этого он провел конструкцию того, что хотел, потому что сами вы эту конструкцию продолбали. Второй подход – это неконструкция. Очень важный и часто упускаемый из виду в похожих обзорах. Неконструкция – это когда у получателя, там, у читателя, у игрока и еще у кого-то проявляется синдром школьной учительницы литературы, которая, знаете, там скрытые смыслы везде ищет. И вот он ищет шаблоны там, где их нет но и обычно находит, но находит какие-то там ошметки шаблонов, и потом возмущается заслуженно, что они там в таком вот виде находятся. А их там просто нет Самый лучший экспонат на этой полке – «Игра по и дракон», по которой надо вроде как играть в фэнтези, там на обложке так написано, и самым классическим бращиком фэнтези у нас что? Толкин. Так вот, все попытки найти толкинистические корни в подземельях и драконах провальны. Потому что ни Гайгекс, ни Арнесон, создатели первой версии правил, большими фанатами толкина не были. Они опирались на совсем другие источники. Поэтому и магия работает там не так, как у Гэндальфа, и орки не такие, и кольца проклятые не такие, и все не такое. Что за ерунда, как в это играть вообще? А вот так вот и играть, не пытаясь найти там толкина в его чистом виде. Это не конструкция. В игру были добавлены кое-какие слова оттуда, там, Дварфы, Хоббиты, Энты, но даже означают эти слова далеко не всегда что-то хотя бы сравнимое. К слову, сам Толкин тоже сильно ругался на тех, кто читал «Властелина колец» и нарил там вечно увидеть какие-то метафоры, провести параллели. Он ненавидел эти параллели и метафоры всей душой и вообще, и уж тем более вблизи своих книжек. Хотя, конечно, поток вот аналитиков, считающих, что Мордор – это Россия, Саурон – это Гитлер, а Валинор это США. Этот поток не затыкается и до сих пор. Неконструкция почти всегда нежелаема. И метод противостояния ей только один – исследование. Включаясь, подписываясь под э, какой-то жанр, вложитесь в самообразование, разузнайте все, что можно разузнать, ознакомьтесь со всем, с чем успеете, и будет вам счастье. Следующий важный подход это деконструкция. Деконструкция это когда мы собрались сделать конструкцию, взяли вот уже шаблон в руки. И тут нам стало любопытно, как он устроен, как это работает. И мы для его для этого разобрали, растерзали, растащили на составляющие. И эти составляющие и связи между ними мы уже вводим по отдельности. И делаем из них вполне возможно совсем другие выводы. Скажем, мы хотим темных эльфов. Ну вот нравится нам такая вот ангстово ная их концепция. Но почитав немного о фауне глубоких пещер, мы вынуждены заключить, что они будут не темнокожими, а наоборот бледными вплоть до полупрозрачности. Ну и нормально. У нас получается сеттинг, в котором есть дроу, которые вот выглядят как глубоководные рыбы, такие, полупрозрачные. все. Или скажем, мы хотим высоких эльфов. Но у нас вот э, такой уж сеттинг, что в нем самолюбование и ксенофобия э, с тесным контактом с другими расами ведет не к тому, что они огораживаются, сидят в лесу и поют песенки, а получается у нас эльфы-работорговцы. Вот. Если у нас хоббиты имеют врожденный талант к воровству, то мы можем подумать, к чему это ведет, и тогда там в городском фэнтези-сеттинге вполне возможно, что они будут э, там сидеть где-то, они будут вытеснены в каком-то гетто, э, в каком-то отдельном районе, где сами уже там будут на соседей крыситься и тянуть все, что плохо лежит. И до утопичного Шира мы с такими рассуждениями не дойдем. Или наоборот, если начать думать о том, как Шир может получиться у клептоманов, то мы дойдем до концепции олигархов и пар... или там партийных бонус. И тогда хоббиты, у которых жизнь действительно удалась. Они будут так, так хапать по-крупному, по нагному, по жить на понтовых дачах с охраной, жрать по 17 раз в день и паразитировать на простом народе. Такого сеттинга я лично, кстати, не помню. Но деконструкция темы хороша, что она позволяет дойти до таких мест, Который вообще никто до этого никак, ни в каком виде под таким углом, под таким соусом не исследовал. До деконструкции рано или поздно доходит любой жанр. Вот был у нас, скажем, жанр рыцарского романа. Про квесты э, от благородных дам и пространствующих героев. И из него вышла деконструкция Дон Кихот, Которого, кстати, ставя или экранизируя, любят еще дальше поразбирать и поизменять в какую-то отдельную сторону. Поэтому, если взять вот Дон Кихота из э, старого грузинского фильма, где Санчо Панса э, голосом Армена Джихарханяна э, говорит, и чуть менее старый Дон Кихот там, с Ливановым, то вещи абсолютно несравнимы, и месседж э, абсолютно другой, и ну все другое. Вот. Но деконструкция вообще в Дон Кихоте очень глубокая. Это не просто ха-ха, чувак, атакует мельницы вместо великана, а вместе с чуваком, который надел на голову тазик, и объявил себя героем сервантис показывает благородных господ которые тоже оказываются там баронами и бургомистрами просто по стечению обстоятельств и по собственному заявлению и на самом деле они ни на что не способны они на самом деле менее способны к тому что они делают чем э, тот же э, санчо панс вот. и получается что э, и то, и другое оказывается не более чем социальным соглашением. И с какими великанами ты у себя в голове бьешься, с тенями мельниц, или с мыслями о том, насколько епископ важнее тебя, потому что ты всего лишь граф. Это уже дело твое личное. И вот совсем недавно два хороших фильма были с очень вот, правильно сделанными деконструкциями целых жанров. Это «Ирландец» и «Джокер». Вот. Ирландец был с замечательными Робертом Де Ниро и Альпачино. Это деконструкция фильмов про мафию, следующая законом жанра очень точно, но показывающая последствия, немного более жестко, более реалистично. Джокер ⁇ это очень точный рассказ о том, как люди становятся психопатами и социопатами. Он совершенно не о крутом суперзлодее с суперспособностями, а он о том, как, э, как люди сходят с ума. Несколько лет назад был еще великий Гэтсбит уже из той же оперы с деконструкцией американской мечты о том, как вот если вкалывать и зарабатывать, то заработаешь в конце концов такую уйму денег, что все тебя зауважают. Но как бы если есть возможность, там лучше книжку почитайте, по сравнению с ней мне фильм немножко слабоватым показался. Деконструкция очень хороша и полезна, если вы хотите более надежной системы, в том числе системы объясняемой. А это для ролевых игр очень важно и полезно. Вот в объяснении конструкции у меня только что был пример вот с неправильными дварфами, которые немые, слепые и рога э, отращивают. Это деконструкции не было. Это просто была попытка найти что-то такое новое путем напихивания новых деталей и выдумок в старую концепцию. Так тоже можно, я вам вообще не указчик. Но просто понимаете для себя, где вы занимаетесь деконструкцией, то есть систематически разбираете то, что уже есть, и выводите логическим путем какие-то новые детали. А где вы занимаетесь? Просто свободным творчеством. Скажем, то, что двафы питаются камнями, оно может быть элементом деконструкции, потому что отвечает на несколько вопросов, которые вы неизбежно себе зададите, начиная разбирать их по косточкам. Как минимум два вопроса там. Это что они едят и зачем они копают. Вот все глубже и глубже. А тут сразу вот получается, что выработка жил, месторождение для них это как вот новые пашни для сельского хозяйства. И заодно не надо извращаться с тем, как будут выглядеть фермы у дворфов. И э, как последствия, вместо пива, наверняка такие дворфы будут пить там нефтепродукт. Если деконструкции вот попасть, срезонировать, то можно очень порадовать своих клиентов. Ну, игроков, читателей и тому подобное. Так было вот в популярных франшизах со «Звездным путем». Там уже как бы фанатская база – это любители научной фантастики. То есть люди, которые любят задумываться о том, как, что, почему, где оно э, устроено э, и как работает. И новый сериал вот «Глубокий космос 9» они заглотили в полном экстазе, потому что там... Вот на наших глазах, на экране нам деконструировали новые какие-то, э, ну, разные инопланетные культуры и показывали, как у них там общество работает, э, почему, что с чем связано и как это все, вот, э, как происходит интеграция последствий э, того, э, последствий одной культуры в другую. В общем-то, на этом же поднялись забытые царства. Это сеттинг, который рекламировался изначально как самый проработанный ДНД-шный сеттинг. И включали они описание действительно вполне такой правдоподобной системы из кучи разных стран и их политических связей. У «Легенды Пяти Колец», скажем, тоже была та же цель, но получилось хуже. То есть фанаты тоже есть, но от многих я тоже слышал, что они увлеченно сели э, читать сеттинговые книги по ругану а потом недоуменно закрывали их и никогда по нему не играли. Просто потому что не могли понять, что там вот эти вот два десятка разных кланов, чего они друг от друга хотят и чего они э, друг с другом делают. Деконструкция в больших масштабах можно достать кого угодно. В кино такое было, в, как я встретил вашу маму. Это такая длиннючая франшиза на десяток сезонов, полная мемов и сюжетных линий. И абсолютно логичный конец, который пытается деконструировать и объяснить все на свете, включая 9 э, сезонов. И это успешно он делает, в том числе с несколькими неожиданными поворотами даже. Но в итоге почти у всех реакция была не «Ух ты, здорово!», что должно быть, по идее, когда когда сериал заканчивается, а все-таки было ближе к, ну, да, да, вынужден, вынужден согласиться, да, да, наверное, наверное так. Вот. Когда это происходит, на помощь можно позвать четвертый подход, а именно реконструкцию. В том же контексте, то есть без связи с исторической реконструкцией. Если деконструировать вот сам процесс деконструкции, то есть зачем он? Зачем мы в детстве разбирали там машинки, потом будильники, чтобы узнать, как они работают. И что было у нас логичным завершением такого разбора? Собирание снова рабочей системы. Если вы что-то разобрали и так и оставили, вы просто вандал, и вам должно быть стыдно. Реконструкция это когда мы взяли шаблон разобрали его на составляющие, заново осмыслили каждую, добавили каких-то выводов, которые сделали сами, потом снова собрали во что-то, что похоже на изначальный шаблон, или внешне, то есть поверхностно, или вообще по всем параметрам, но всегда с добавлением нового градуса логичности и градуса объяснимости. Вот уже упомянутые нами забытые царства, они все-таки складываются обратно в фэнтези-сеттинг, они не являются чистой деконструкцией. И поэтому сеттингу вполне можно играть, особенно на низких уровнях, вообще как по обобщенному фэнтези. То есть, просто вот у нас есть орки, и надо от них зачистить вот какие-то руины. А то, что эти орки тут по поручению короля Оболда, который там действует по указаниям Грумша, и э, какие последствия у дуэли Оболда с Бруэнором, у реинкарнации Оболда и обожествление нет наоборот реинкарнация была у бруенора а у болда обожествление вот это вот все нам знать не обязательно мы можем просто сказать ну фэнтези фэнтези орки оркоподобные дворфы, дворфоподобные ничего нам больше не надо все поехали этим темного солнца с другой стороны вот он э, тоже складывается в логичную систему, но далеко не такую и далеко не классическую. И там есть все эти элементы шаблонов, они узнаваемы, но в него играют именно для того, чтобы попробовать их в каком-то новом контексте, в каком-то э, каком новом свете. Из реконструкций, складывающихся в другую, но тоже хорошую систему, самый классический экспонат, до которого мне удалось додуматься, это Баффи охотница на вампиров. Они взяли шаблон блондинка и вампиры и вместо того, чтобы глупенькую девочку в первых там пяти минутах э, фильма э, уже съели, она становится профессиональным знатоком и охотником на вампиров и успешно развлекает и себя и нас целых семь сезонов. Авторы Доктора Кто тоже очень хорошо владеют вот этим вот искусством реконструкции. Почти в каждом сезоне там появляются далеки, это такие злобные роботы, ну точнее полуроботы, которым только бы все вот уничтожать да уничтожать. И каждый раз мы узнаем что-то новое, все что мы знали до этого деконструируется, разворачивается и очень удачно и логично складывается обратно в ту же картинку о том, что далеки это такие злобные роботы но уже с учетом каких-то новых деталей о том, кто их сделал, или э, как они воевали с э, киберлюдьми, или еще какие-то детали туда складываются, но сама вот эта концепция, она не разрушается, это все равно остаются злодеи, но каждый раз там добавляется что-то э, другое. В тех же не менее популярных Звездных войнах, наоборот, почти все до одной попытки реконструкции были провальными. Там есть очень много хорошего в этой франшизе, но реконструкции почти все неудачны. От миди-хлорианов этих дурацких до продолжений последних лет, в которых вообще там от франшизы одна шиза уже осталось. У Звездного пути тоже плохо получается, но они там как минимум ограничивают реконструкции полнометражными фильмами. Основная движуха идет в сериалах. И тогда просто тем фанатам, которым это не нравится, сообщают, что это такая вот параллельная вселенная. И Спок в ярости, молотящий кулаком по стеклянной стенке, это нормально именно в этой вселенной. И можешь продолжать как бы нормально э, думать вменяем о э, Споке из, э, из канона. Реконструкция жанров, в том же смысле, в каком деконструкциями жанров э, был э, Дон Кихот и прочие упомянутые уже. Последние годы были очень популярны в аниме. Я сильно глубоко не буду на этом останавливаться, чтобы вас не отпугивать, но вот есть там, скажем, Kill la Kill. Это такая э, очень мощная и продуманная реконструкция жанра про э, девочек-волшебник. Или Боку на no Hero Academy, аналогично про супергероев э, вот в стиле там Марвеловских и dc комиксов. Ну и, конечно, не было и не будет ничего в этом плане лучше, чем Tengen Toppa Gurren Там четыре сюжетных арки, Каждая со своим главным героем и каждая очень детально реконструирует целое одно отдельное десятилетие развития жанра про боевых человекоподобных роботов. Начиная с 70-х. Я абсолютно не фанат человекоподобных пилотируемых роботов и большинство вещей этого жанра вообще на дух выносить не могу, но тут вот если шедевр, то шедевр. И опять-таки, не путайте реконструкции с постмодернистским потоком из смеси случайной фигни и реминесцентных аллюзий. Всякие там фули-кули, ну или если вспомнить что-то, что не является полным убожеством, гинтама, это не реконструкция. Это такая свободная фантазия на тему жанра с очень какими-то ничтожными микроскопическими элементами деконструкции. Целиком реконструкция это не является. Ну и напоследок личное наблюдение на тему того, какие реконструкции не работают никогда и нигде. Это те, в, которых, в основе которых лежит мысль о самосомнении. В эту ловушку попадал Джеймс Бонд с этим самым Skyfall и Терминатор. Кажется, четвертый, я там уже давно сбился со счета. В общем, тот, где Арнольд сказал, что я старый, но не устаревший. Вот это вот заигрывание с тем, что... Ах, может быть, я уже никому не нужен. А потом объяснением, что все-таки да, нужен, нужен, нужен. Вот это заигрывание, оно никогда не ведет к хэппи-энду. Просто потому, что вы роняете зерна сомнения в мозг зрителя, где они прорастают, потом успешно колосятся. Хотите, чтобы Джеймс Бонд был снова в моде? Учитесь у Кингсмена. Вот это уже реконструкция вполне достойная. Итак, на сегодня все. Мы обсудили четверку подходов к использованию готовых сюжетных и сеттингостроительных шаблонов, а именно конструкцию, когда мы знаем, чего мы хотим, и добавляем по пунктам это. Неконструкцию, это когда мы не знали, что шаблон есть, и случайно частично в него попали, частично не попали, и вот как-то так происходит непонимание нас. Деконструкцию, когда мы взяли шаблон, разобрали его на части, какие-то из них осмыслили заново и смешались с чем-то другим. И, наконец, реконструкцию, это когда шаблон мы разобрали, смазали, улучшили и собрали обратно. Для ролевых игр я особенно вот, советую полностью, без задних мыслей, на все 100 использовать первый подход, конструкцию и последний, реконструкцию. Согласны, не согласны, хотите ли продолжение про версии, пишите в комментах, все учту. Меня зовут Радагаст, если понравилось, увидимся еще.